Шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. И все мои желания увидим по глазам. А мальчики гламуры, вообще не культурные, но если домогается, да парыш не поддади. Сказать им сразу нечего. Видно, чтоб он ко мне послался и стать ему живой Мужья всегда хотела я отважного и смелого Такого, чтобы спрятаться за ним, как за стеной Я именно поэтому мечтаю о таком Чтоб спосат хулиган и между приказать. Дойдемте в отделение, напишем о И все мои желания